13 сентября этого года в Санкт-Петербурге будет проходить форум авиационный по IT-технологиям. Этот форум проводит наши члены ассоциации, компания «Рифт Спулково». Я приглашаю всех, не только членов ассоциации, но и все аэропорты, принять участие в данном мероприятии. Я считаю, что на сегодняшний день «Рифт Спулково» является одной из ведущих компаний в области IT-технологий. Поэтому, уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в этом мероприятии и от имени Ассоциации, и от всех членов Ассоциации РАПО.